Гвоздик, кубик, потолок, ремень, розетка, дверной, замок. Это игрушки моего детства, в моих мечтах. Но пришел он в ПК и показал мне, что такое настоящее развлечение. Настоящим развлечением оказались скрепка из ворда отметка матерных слов в том же Word, Paint, перетаскивание иконок и, конечно же, дисковод. Как раз последний привлек внимание моего отца. Папка, как и все люди того времени, залипал за просмотрами бригад, бумеров и прочих бандитов ментовских киношедевров. Поэтому в компе круглосуточно гостили филы, белые и прочие дукалисы. Все, что оставалось делать мне, это впитывать азы справедливости и настоящей мужской дружбы своим детским неокрепшим умом. В итоге у одного из официальных дистрибьюторов лицензионных дисков я наткнулся на замечательную игру с замечательным названием и такой же замечательной озвучкой. Надо к В игре наш персонаж очнулся в каком-то сранске, Но слава Кришне, это не сбило героя с пути истинного, а от того цель наша ясна и путь наш верен. Поэтому не буду заострять внимание на сюжете, а заострить его стоит на том жесточайшем фарткоре, который поджидает игрока с первых кадров игры. Представьте себе Skyrim, в котором вы можете огрести только за свой кривой взгляд. ВЗДОХНЕ! Представьте себе GTA, где найдя пистолет, вы боитесь засветить его перед шлюхой и молитесь Богу, чтобы он был Да ты нахуй. Но самое трудное с чем мне пришлось столкнуться в игре, это лавки с припасами. Они как китайская головоломка. Легко войти, назад дороги нет. Конечно, можно было найти гайды, но в моем распоряжении была только кнопка Escape и меню запуска новой игры. Эй, Стоит ли играть в эту игру? Но только если тебе нравятся продажные друзья. Десятка баксов, я с тобой. Спившийся пролетариат. Я работал на складе. И жизненные квесты. Купи мне я тебе кое-что скажу. А если ты уважаешь культуру 90-х, То непременно ставь только русскую озвучку. с С вами был Гарри Огнем. Всем спасибо, всем пока.